Привет, друзья! С вами Зажигалочка. В этом видео отправляемся смотреть Юрмалу, но не днем на пляже. Посмотрим, что тут происходит поздно вечером. Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Я сегодня в Юрмале, остановка Цинтари. И за мной, прямо за мной вы видите концертный холл Цинтари, где проходила новая волна и разные другие знаменитые концерты. Мы идем на набережную встречать закат солнца, сегодня который здесь будет в 10 часов 18 минут. Мама. Тут красивый и очень большой пляж. С начала мая до конца сентября вода теплая. Обычно с середины июня до середины августа очень много народу. Часть пляжа заставлена шатрами или же Что ты делаешь? Я гуляю по Юрмале. Сегодня мы приехали встречать закат солнца. Это первый день, когда мы вообще выбрались в Юрмалу, но когда выехали из Риги, шел дождь, мы взяли зонтики. Тем не менее, вечер очень красивый, и в 10.18 будет закат солнца. О, oh, <laughs> А что ты ловишь, Мик? Что Ты хочешь? Ты ловишь мою Майку? Да. Yeah. У меня сегодня первый раз Майка с моим каналом. Это uh -huh. канал на английском языке, Sparklet. А это мой канал на русском языке. С okay. калочками. Дзинтари – это одна из центральных частей города Юрмала, расположенного рядом с Ригой. Дзинтари сложились как район престижных особняков для самых состоятельных дачников. После Второй мировой войны здесь также развернулось строительство крупных санаториев и домов отдыха. Друзья, мы сегодня в Юрмале на Балтийском море приехали встречать закат. Э, погода очень хорошая. Ожидался дождь и даже немножко пролил, поэтому песок вот тут мокрый. Юрмала, она тянется на... 50 километров от самой риги и вперед по взморью вы можете пройти пешком аж 50 километров если хотите тем не менее на протяжении всего-всего-всего побережья здесь разные э, городишки юрмалы или регионы юрмалы которые называются там да, лелуп э, цинтер мы сейчас находимся там дуболты Вайвариас и другие, аж до Кемери. Кемери, правда, не рядом с морем. Поэтому люди гуляют везде, и я думаю, что многие из них ожидают красивейшего заката солнца. Сегодня вечером надеюсь, что вы встретите его с нами. Солнце очень красивое, и Лирия очень красивая тоже that's the number 1922 года дзинтери назывались Эдинбург. Такое название было дано в связи с женитьбой дочери российского императора Александра II Марии Александровны, регулярно отдыхавшей на Рижском взморье с представителем британского королевского дома, герцогом Эдинбургом. В 1922 году название Эдинбург было заменено на дзинтере что по-латышски означает «янтарь». Еще место музыки и искусства. В 1897 году в Цинтерах была построена театральная сцена, где регулярно выступали трупы и оркестры эстрадных театров не только из Риги, но и из Петербургского Марьинского театра и Варшавской филармонии. Эдинбургский концертный сад был больше ориентирован на вечера танцевальной музыки, опереты и варьете, однако в 1910 году его руководство наняло из Берлина оркестр из 70 человек, а в 1911 создало собственный симфонический оркестр. В 1936 году в Дзинтерах был построен новый концертный зал на 690 мест. В советское время к нему пристроили летний концертный зал с отличной акустикой примерно на 2000 мест. Концерт в концертном зале под открытым небом проходят фестивали джазовой и классической музыки, фестивали балета, комедийные шоу, среди прочего, конкурс молодых исполнителей Новая волна и фестивали классической музыки Summer Time. Что ты хочешь? Поехали! В 1870-е годы, когда близлежащий майор быстро развивался как место торговли и развлечений, Дзиндо реформировался как место жительства богатых режан и приезжих русских аристократов с роскошными зданиями. В начале революции 1905 года, после освобождения из-под стражи, русский писатель Максим Горький отдыхал в пансионе на проспекте Цинтеру 39, а в 1914-15 годах в санатории Максимовича на проспекте Цинтеру 11 лечился русский поэт-символист Валерий Брюсов. Во время первой Латвийской республики Дзинтари были частью города Рики, как Юрмальский микрорайон. С 1959 года Дзинтари стали частью города Юрмала. Я иду по главной улице Юрмалы, которая называется Юомас, и тут до сих пор еще много народа, несмотря на то, что уже почти полночь. Многие люди Ужинают, даже некоторые магазинчики работают, что меня, в общем-то, удивило. Как вы видите, люди еще ездят на велосипедах, прогуливают своих собак. Погода очень теплая, красивая, красивый вечер. Я все еще в Юрмале. Тут почти полночь, тем не менее. Люди еще гуляют, э, наслаждаются красивым, тихим вечером. Ветра совсем нет. Некоторые даже купались в море сегодня вечером. Вода очень теплая. Э, город еще совсем не спит. Хотя народу становится меньше и меньше ближе к полночи. Я посещаю много мест, но видео делаю исключительно про то, где получаю эмоции и мне хочется передать эти эмоции вам поставьте лайк и подпишитесь на мой канал когда закончите смотреть мое видео встаньте и пойдите на прогулку и неважно сколько у вас времени подышите свежим воздухом и будьте здоровы ваша зажигалочка